Всем привет, с вами Макс, Риска, новое обновление зуба, сейчас вам показываю экран, так оценку ставить пока что не хотелось бы, в этом версии мы исправляем ряд программ ошибок и улучшаем производительность ошибки, ну там есть некоторые баги, да, ошибки это баги, так что это очень хорошо, производительность, это значит нас делать так, чтобы не лагало, это очень хорошо, так что скачиваем, прям прям вами, если вы скачали то найдите зуба пишите на русском все найдете так это игры вот кстати заставку такую поставили обычную раньше был лев смотрите это данный видеоролик на канале не ну хай будет макс риск да на хай на будет на этом канале макс риск ссылочка на канал будет зубам эм, если он нравится зубам то напишите в комментариях а, блин, не тот канал. Давайте это будет канал риск старт. Все. Чтобы там не париться. Так, ты закроем Вот. Экран. Вот такой вот. Прозрачный. Блин, можно даже сфоткать, да. Можно его сфоткать. Бам. Заставку. Ну я так, конечно, могу его. Скачать там, сфоткать. Ну ладно. В общем, давайте-ка это канал с зуба риск старт зуба, а может не принимать канал на Макс риск зуба. Не как-то не классно звучит. В общем, это пока ух ты, золотой снычки. Да, перед началом ролика подпишитесь на канал, поставьте лайк, и с этого снычка вам упадет. То, что у меня прямо в руки. И кстати, тут есть новочка, которая загружается э -э Обновление там чтобы не лагало. нажимаете ее. Обязательно. Я не знаю, но очень классно. Все так 34 гигабайта. М Мегабайта. А на телефоне было вот. Так, подождите, там было пицца я помню. Там было 5 какое русско Загрузка завершена. Перезадите игру для доступа к обновлениям. Кто не нажал, нажмите на нее, потом обновите. Так, у вас выпадает Ларри обычный персонаж. Сейчас мы обновим, как они сказали. И, кстати, магазин пофиксили. Чтобы не лагал магазин. Это очень хорошо. Кто не подписался, подписывайтесь. Кто не поставил лайк, подпишитесь поставьте лайк чтобы этот аккаунт достался именно вам скоро будем разыгрывать ух ты это та громкость так что давайте компом купили ну просто аккаунт мне не нужен давайте-ка что нас еще выпадает если вы поставили лайк и подписались на мой youtube канал давай-ка карта картора хана у вас будет баг Ладненько. Ух ты, тут смотрите, у нас скорость появилась Кстати, да, вот да, лапочки. Раньше таких не было, по-моему. Или были. А ну-ка напиши в комментариях. Есть были такие или нет. Как я помню, нет было. В общем, это золотой сундучок. Это не простой. Так что прям сейчас сделай это. И у тебя будет с эта стучка. Что-то хорошее. Да-да-да. Три, два, один. Смотри, сам. Лари. Ну, что затем на Лари везет? два процента на ларе там они процент на баком. Так, улыбочка, вы заслужили. Ну давайте, если нам хватит, конечно, аккаунт без донатов. Так, 120 да не хватит нам. Столько, 104 четыре. тут галочка что лучше надеть. Одеть. Кстати, а там есть задание. Так, так убей персонажа Лизу как за моли. Это нереально сложно. Убей ты три персонажа в одном бою. Окей. Просто тройся, не. Подвижность, 15 раутусов Моли. Сейчас посмотрим вместе с вами карту. О, кстати, тут еще одна. Ну, Но... так, моли, моли. Да, это же не тот аккаунт. Ладно, беру я Ну, лари. Так, смотрите, вот, появились. Как Брау старси. Значит, парный, одиночный бой. Столкновение. Парный бой команды. дуэт и будет еще 3 на 3 говорили. Столкновение 3 на 3. И 5 на 5 говорили. Столкновение 5 на 5. 5 против всех. Вот. Улучшить. Ну давай, один. Думаю, это нам только повезет. И мы накупнем тебя лари на 10 кубков. те сразу все возьмут. Потому что тебе 1000 кубков. Сейчас у тебя Ларри скоро будет 500 а там будет смайлик. За 500 кубков. Ну да, да, да, потом 10 кубков. Не, потом 900 кубков, тогда тоже будет смайлик кстати а почему не дали сразу Я и сам не знаю хо нам язычок его давай надо а, да мне ж не лагает, поэтому меньше лет пс так тихо тихо чтобы не было такого это плюсик сейчас посмотрю карту точно открылась смотрите открылось все тут Дверки открылись го туда как и все это <laughs> конечно будет заруба ну ладно пойдем может быть следующую катку как-то будет страшного там так давай ка странно это у меня такое что мне не видно сколько там нет а сейчас кого-то убьем чтобы хоть что-то получили так вот а ей, тихо, тихо. я я я тихо-тихо думаю с того будем мир тихо-тихо-тихо спокойно спокойно вот уже получше ай яй куда куда куда подожди есть ролик ты будешь в ролик это будет отлично ну да как-то сам тяжело у меня тысячи кубков на брюксе с основного аккаунта ссылочка будет на а подождите не на канал просто я идти мы же не видим мы можем спрятаться в любой момент открыли ворота отлично так что у нас такое новенькое интересно интересно в общем, обновляйте его получите. Что-то цену. Классно. карту так уже сужаться. Тут закрыто все. В общем, когда там будет еще одно много нового. Тогда пофиксит. Наверное. Что-то они... Так, врубили. Отлично. Давайте хпшки. Щит. Капец, круто. Щит можно до бесконечности. А что будет, если я так поставлю до бесконечности? Ставь лайк, если хочешь такой эксперимент сделаю видеоролик только нужна ваша поддержка да, да, да это реально да блин достал блин ну я собираю конечно ну ладно сейчас-то когда на хоуна сделаем потом хоуна я блин стой чувак отстань ну, ладно но ну он меня все-таки покалечил ну, ха он там балуется а я пойду к себе В общем пять живых мы уже топ-5 занимаем это отлично А язычок Нет, так нечестно откуда эти такое встретить только у нее ненадолго хорошо это все прячемся все, нас они найдет если спрячешься еще раз, то он точно не найдет. Ага, вот молли отлично, потому что она ускоряется. Я уже гайд записал, только вот не оформил, ну ладно. Потом оформлю. Ну а нужно еще ролик залить, а то столько роликов и перепутаем. Дайте-тихо-тихо. с моя ролик отстань. Я пойду к лисице. Блин, в рыбу такой, грязь капец Жесткий. Да, да да все нам. заходим да выйти в общем мы не до конца посмотрели а наша миссии посмотреть до конца это данный видеоролик об обновлении конечно с опозданием ну а что же думаете макс риск с опозданием как всегда так куда идти вы вот сюда все сюда кстати тут открыто да открыто но на карте виднеется что открыто а пока что нет так так, ускоряемся. А, кстати, что будет, если я не обновил бы игру? То... Мне бы Я бы с ботами играл. Блин, ну, я уже все обную, жалко. Ну, в общем, когда... Пробовал, да? Ну, еще не пробовал, кстати. А, пробовал, пробовал. На одиночном аккаунте я записываю ролик вроде бы там занимал топ-1, топ-1, вроде бы. Ролики есть на канале, поищите. В общем красота тут. В общем что вам скажем, вроде бы не найботы, вроде бы. Но они долго загружались, как я помню, роликах можно найти. В общем некоторые тоже не знаю как обновить, поэтому я с ними сражаюсь и некоторые боты вот. Там очень было, кстати, много убийств, так что мой ответ там боты. Сейчас, если вы не обновили, не обновляйте, обезьяна, обезьяна, потом к обезьяна, прикольно. Вообще, если вы не обновили, не обновляйте, потому что вы купите кубки. А я уже ладно уже. Я так уже профессионал по игре, так что все норм. Если вы не профессионал, то не обновляйте игру. Если вы обновили, ну все, уже поздно. Скачайте. Ну, возможно, у друга вашего там игра еще не обновлена. Говорите, не обнови, пока не накомишь хоть на одном бравле тысячи кубков. Вот тогда можно обновлять. Хоть на одном, хоть на две. Так можно 4. Да не забанит. Так уйди. Все, все, все, я понял. Блин, отстань, я записываю ролик, блин, ну почему? Ох ты, а, вырыбил, вы леопарда или тигра. В общем, у меня нет такого, поэтому я не могу сказать сто процентов. Так, твои ХП, твою карту угу. прячусь. То уже палино. 6 игроков. Неужели некоторые не обновили и сразу их всех убивают? вряд ли но ну, все-таки есть такая догадка вообще тут нас не запрещает сидеть так что можно ну все я вроде все рассказал только нужно занять топ-1 на лари и все будут круто кстати напиши в комментариях цифру 0 это значит что ты досмотрел ролик до конца я тебе с маленьком потом эти запоминаю как-то если ты будешь на канале 3 месяца как минимум или максимум ну вообще как то вот так вот. и на стриме когда будем делать стрим том я тебе там моторку а как тебе такое на спонсора нет так что модера будет да когда мы давали заявку на спонсорство нам ее не одобряют, не одобряют не одобрили пока что не дар оружие тихо тихо тихо так, выйди, выйди, выйди. У меня уже нашел, да? Значит, ладно, постреляли его. Так, смотрите, карту сужается, нужно уходить сюда вот. Так, Все. Там сражение уже три игроков живых. Я прям почти по центру. Там мост еще. Если что, то я могу свалить сюда вот. Так, ждем он, он, они. Тут, тут. ему мы жестко. О, мышь летает, и а точнее плавает. Шок. Так он уже заметил бой продолжается. Тихо-тихо спалился, блин. Так, так. Да, все пошли, пошли, пошли, пошли, Так, у не, конечно, шестая сила. Блин, ну он реально тащит. Тут такой вообще чемпиона зоопарка. Чемпионы. Не понял, что это значит. Чемпионы. А, это новое оформление. Я не знал, вы тебя знаете меня самую ночью В общем, всем спасибо за просмотр. Хотите себе такой аккаунт, а, как его подключить, я знаю. Давайте еще один гайд расскажу. В общем, вот сюда заходим, аккаунты подключаем или ваш даете Facebook там, по... а, не в общем Google. Я не знаю, как давать. В общем, дайте пароли Facebook и все все норм будет или Google. Лучше Google Google, потому что там столько аккаунтов. А если вы забудете, то в в Facebook. То они сворую мужа год, два. Всем удачи всем пока.